Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать с вами символ 2021 года, то есть бычка. Ну, а перед просмотром я попросила бы вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Для того, чтобы сделать бочка, нам понадобится пряжа, клей, ножницы, фломастер черный, Карандаш простой, белый картон кусочек, черный картон, я уже сразу приготовила такие вот маленькие, ну соответственно небольшие кусочки цветной бумаги для того, чтобы сделать рожки и ушки. Ну что, приступим. Для начала нам нужно намотать пряжу, сделать помпон. Мы берем вот так вот и наматываем. Желательно мотать не сильно туго, чтобы потом срезать Чтобы сделать помпон, есть много вариантов, но вот это я считаю самый быстрый. 1, 2, 1, 2, 1, 2. я думаю что будет достаточно Врезаем. Перетягиваем веревкой посередине, то есть отрезанную гаражу. Завязываем. Здесь за ниточки можно застричь Ну вот, друзья, мы с вами сделали вот такой вот помпончик. Теперь мы, нам нужно нарисовать вот такой вот мордочку. This Берем маркер и рисуем как бы носки. Теперь нам нужно приклеить помпончик. У меня вот такой канцелярский клей. Поймите. А я И делаем крошки. Мы с вами приклеили рога. Теперь нужно сделать ушки. Также я взяла. Теперь вот так вот здесь на конце мы просто подгибаем и вот, и вот здесь надо нам скорее лечь Теперь мы вот так смазываем с двух сторон и подружками заборный бычок получаю проделка очень простая можно делать всей семьей ну вот друзья мы с вами сделали вот такого вот смешного кусочка. спасибо за просмотр до новых встреч